с детства наверняка что-то любите. Вот я все-таки я понимаю, что я любила природу, что мне интересно образование, мне интересны методы образования. И постепенно эти вещи, они все равно прорастают остаются. То есть на каждом новом уровне твой изначальный интерес, он все равно тебя как-то направляет, помогает тебе сориентироваться. И поэтому очень важно прислушиваться к себе. И если ты что-то начинаешь делать и тебе это ну, не идет, не нравится, не близко, тебя это расстраивает. Ты приходишь домой со слезами на глазах, значит, ты делаешь не то. Потому что э, как только это начинает делаться то, что вот, тебе действительно по-настоящему нравится, может, это рисование для кого-то будет, да? то значит, это нужно оставить. Вот то, что болит, вот мы же ходим к врачу, когда что-то болит, правильно? Чтобы выздороветь, чтобы от этого избавиться. И если вы э, ходите, чем-то занимаетесь, это вам причиняет боль, Значит, нужно пойти к врачу и от этого избавиться. С болью не надо жить. Вот, ее не нужно терпеть. Но если вы вдруг почувствовали себе, что, о, а вот это я сделала, и мне стало хорошо, значит, вам нужно оставаться в этом же поле, где вам хорошо. Потому что, ну, это нормально, это естественно. Это антиболь, да? И поэтому она должна иметь место быть. Вот, поэтому э, я для себя все время слежу за тем, что мне нравится. И как только мне что-то не нравится, неприятно, больно, я оттуда ухожу быстро или медленно, но я ухожу, я там не остаюсь. Можно сказать, что я не люблю боль, я не терплю ее.